По поводу значит, 36 военных хитростей, то есть стратегем китайских, которые называются Пинь-Инь. Да, мы с вами прошли значит, 5, 4 стратегемы. Да, обмануть императора, чтобы переплыть море. Осадить вэй, чтобы спасти Джао. Убить чужим ножом, ну и четвертое, в покое ожидать утомленного врага. И вот самая, наверное, применяемая, ну они все самые применяемые, но вот эта особенная стратегема, которую мы будем сегодня проходить, пятая, называется она «Грабь во время пожара». И это очень важная стратегема. То есть среди пожара нужно учинить грабеж. И если враг несет большой урон, нужно воспользоваться случаем, чтобы на еще больший урон понес, а ты получил какие-то для себя преимущества, извлек из этого пользу. То есть вот, по книге перемен смысл этой стратегии состоит в том, что сильный всегда должен навязывать, должен навязывать свою волю слабому. И вот как иллюстрирует эту стратегию. В шестом веке до нашей эры два южнокитайских царства, У и Юэ, раздавали друг с другом. Однажды юэйский царь Гоудзян потерпел скрушительное поражение и потерял все свои земли. Много лет Гоудзян ждал случая отомстить царю У. Наконец погиб талантливый военачальник У, и к тому же в земляху началась засуха, а сам правитель покинул страну, чтобы нанести визит соседнему правителю. Гоу Цзян тут же нашу, напал на ослабевшее царство У со все, всеми своими силами захватил его целиком. и обычно к этой стратегии прицепляют слова Сунзы, когда враг разгромлен. Нужно добиться полной победы над ним да. Потому что если ты не добьешься полной победы над ним То он вас прянет и потом тебя замочит да. И поэтому грабить во время пожара Это нормально для Китая То есть это с точки зрения их культуры вполне разумно И я приводил уже пример этой китайской поговорки В случае успеха ты царь, а в случае неудачи ты разбойник Поэтому они хотят, чтобы э, была удача. И суть стратегема в том, что надо наносить максимальный урон. И если можешь добить противника, обязательно его добей. Ну, вот такая форма мародерства в Китае считается доблестью и мудростью. Да. Слава, может на этих, на этих ванов ну, не знаю, можете не слушать, меня просили про стратегемы Да, и относительно э, китайских иероглифов задали вот мне вопрос э, говорит, э, по поводу, э, как Китай э, рассматривает понятие власть и сила. Да, ну, как и у многих народов, власть и сила в Китае ⁇ это одно понятие, за небольшим исключением. То есть сила ⁇ это э, палка. С дубинкой, да, иероглиф вот такой вот, с крючкой, с палка держащая, о, рука держащая палку, рука палку, палку держит. иногда это рассматривается как власть, решительность, способность, насилие, усердие, ну и сила, конечно, но есть отдельное понятие власти, оно опять же, вот рука с палкой и иероглиф добавляется очень такой хитрое количество. То есть количество вот этих палок Количество дюлей Вот если дохера дюлей То это власть А если не дохера дюлей То это никакая не власть И Это вот э, как бы китайский язык Я тут ничего не придумал Так что это вот относительно Стратегемы грайп во время пожара Когда вам будут рассказывать Определенные китайские тролли Что китайцы никогда так не поступают Китайцы так поступают всегда Всегда. Начинаем блядь, с 6 века до нашей эры.